Раты, ведь разобщенными народами, лишенными национальной памяти, незведенными до уровня вассала, проще удобнее управлять и так далее. То есть чувак старую шарманку вот эту включил, и, и вот эту пропагандистку. Вова, долбоебик, информационный мир ставит раком капитализм, блять, с Трампами. С, я не знаю, я не буду всех перечислять, сам знаешь с кем. Раком ставит капитализм. А ты о феодализме печешься. снявший голову, да, по волосам не плачут. Дурачок. Какие нахер протектораты, о чем ты вообще говоришь, дебил, бля? Представляете, вот и это управляет вот это вот нечто Россией. Ну ладно, он говорил бы это для э, красного словца, чтобы там кому-то уши протереть. Но он же сам в это верит, вот этот придурок жуть, конечно. Мир рушится, а он представляет, что это какие-то злые силы, они там сидят и отколупывают, откусывают по кусочку, и понимание не имеет, что это его мир рушится. Это мир Путина рушится. А остальной мир нарождается, как из яйца вырывается. Новый мир. А он сидит на этой скорлупе, и бля, она вздымается. И мир-то разрушается, надо же. Дурак ты, ёб твою мать! Скотина. И вот это вот, блядь, в России, это вот вообще кошмар. Вот я бы в 80-м году, когда мы спорили на темы будущего России, я мог себе представить, что такое ушлёпство будет. Да я бы тогда, блядь, обвешался бомбами и взорвал бы нахуй КГБ. Прибежал бы и взорвал вместе с этим, сука, Путиным, если бы знал, что такое будет. Где поверить не мог бы никогда в жизни. Путин заявляет, что голос России в будущем будет звучать достойно и уверенно. Их и артист. Отдал Сибирь Дальний Восток Китаю, разрушает страну полностью, И про какой-то уверенный голос. И что же этот голос скажет России? Хай! Да? это скажет Путин? Нихао, да? Нихао, Нихао! Мне подсказывают. Вот что скажет этот голос? Нихао! Путин стал главой оргкомитета «Победа». Оргкомитет «Победа» – совещательный консультативный орган при президенте России, созданный для проведения единой государственной политики в области патриотического воспитания граждан страны. О как, бля, победа. Бля. У них одна победа. Победа – бесия. Больше ничего, блядь, Победа. И вот еще одна победа. В Госдуму внесли предложение отмечать День Победы над Наполеоновской армией в 1812 году. А, а что не над войском Мамая, а? Почему не над Мамаем-то? А еще помимо Мамая, сколько еще помимо Куликовской битвы, ну, естественно, до этого... В 1242 году ледовое побоище, а в 1240 еще шведов победили, а шведов так потом еще под Полтавой разбили, а турецких сколько походов было, что их не отмечать. А Берлин-то взяли еще в 18 веке, помимо того, что в 20 м а что еще там? Ну, с Польшей я уж даже и перечислять не буду. Столько всяких побед, Вова, а что не отмечать? И везде ты командир и как ее, э, как сейчас я скажу, как она называется, Оргкомитета Победа. Победа, блядь, над шведами! Победа над псами-рыцарями! Победа!